Привет! Иду по нашему парку Приморскому, справа море. Здесь вот тропинки. Дорожки одна пешеходная, вперед-назад, и справа велосипедная. Почти никого нет, за редким исключением. Один, другой гуляющий. Наступила осень, у нас тоже осень. Но морозов, а то есть заморсков, пока еще не было совершенно. И поэтому поэтому все зелено. Редкие листочки. Настроение с утра было замечательно. А солнечно было. Пока я собиралась, то да все снова солнышко спряталось, точки набежали. И все, пришел опять какой-то такой невеселый, невеселый, грустный день, радоваться надо как бы, но сейчас радость это только природа, это только мы, море, добрые люди и лес. Грибы, наверное, у нас тоже есть где-то в лесах. Но я никуда не хожу. Все больше, все больше сижу дома. Дожди шли. Сыро и совсем как-то темновато. Такая мгла. Уже в 4 часа. Такое ощущение, что как будто бы вечер. Да, и особо говорить нечего. Все события, которые вокруг нас, они совсем не веселые. Они наполнены какими-то немысленными немеслен... немеслен... немеслен... с... событиями. То есть то, что происходит, не радует Грустно и печально. Особенно диалоги наших политиков. Да, эти политики, особенно российские, и все эти всякие телевизионные программы, каналы, жутко слушают в советское время. Хоть такого не было, хоть я, собственно, <связь> знаю и другие события, которые не нравились. Но то, что сейчас происходит, это просто жуть какая-то. Поэтому не надо, не надо их слушать и смотреть. Лучше погулять, если есть возможность. Поговорить с добрым другом, если такие есть. Сейчас как-то все замкнулись. Постарели мы, наверное. Одни ушли на пенсию, другие уехали. Ну вот такие дела немного невеселые. Но все-таки жизнь продолжается. И надежда есть. Надежда на то, что весь этот кошмар из жизни Украины и жизни всех в мире исчезнет, уберется. И придет к нам добро. Доброго дня всем. Хорошей, теплой осени. Пока.